Приветствую вас на своем канале, в сегодняшнем видео мы с вами поговорим не о вязании, у меня возникла проблема при включении компьютера высветился синий экран, это слетел BIOS. Чтобы исправить ситуацию, нужно при запуске компьютера нажать F2 или Delete, у каждого по-разному, у меня F2. Мы зашли в BIOS, высветился такой экран, здесь нужно поменять на действующую дату и время, потом переходите во вторую вкладку и поменяйте свою операционную систему, в моем случае это Windows XP. Когда все сделали, переходите в последнюю вкладку «Выход». Теперь, если компьютер заработал, вы войдете в систему. В моем случае слетел BIOS, потому что села батарейка, которая отвечает за дату и время. И ее следует заменить. Если заменить в ближайшее время не удастся, просто не выключайте компьютер из сети. Кому была информация полезна, обязательно не забывайте поставить лайк. Спасибо, что остаетесь со мной. Хорошего настроения. Пока-пока.